Адвокат Татьяна Монтян из Киева жестко раскритиковала бывшего помощника президента России Владислава Суркова за его недавнее интервью об Украине. Она обратила внимание, что некогда могущественный российский функционер, великий и ужасный серый кардинал Путина, теперь стал обычным человеком, и крупным СМИ он не интересен, Поэтому он вынужден выступать на весьма скромных интернет-площадках. Аналитика и прогнозирование уровня «Бог». А вы уже видите, что коллективный Запад обращается к России с нижайшей просьбой забрать Украину назад. Я так понимаю, Байден и попросил встречи с Путиным, чтобы попросить забрать Украину обратно. Причем не республики, а сразу всю в состав России, да отдельными областями. А Путин отказывается, не нужна нам вся Украина, нам и Крыма достаточно. С откровенным сарказмом описала Монтян логику Суркова. Падий, потому и уволил Путин Суркова, что из-за его проектов Россия начала побеждать по всем фронтам, и коллективный Запад начал Украину возвращать России, добавила она, назвав Суркова графоманом. Монтян возмутилась, что Сурков даже не посоветовался с грамотным юристом, когда публично сказала полезности для республик Донбасса, принятого Верховной Радой Украины закона об особом статусе. Она уточнила, что этот закон ничего хорошего не несет жителям ДНР и ЛНР. Адвокат полагает, что Минские соглашения вполне могут быть использованы Украиной и ее западными покровителями в своих целях. Однако сейчас они больше заинтересованы в сохранении сложившейся ситуации в регионе. Она объяснила, что если Запад захотел бы, то все пункты Минских соглашений были бы уже давно выполнены. Но особый статус продержался бы до тех пор, пока ВСУ не создали оборонительные рубежи на границе с Россией, полностью изолировав ДНР и ЛНР. После этого, как считает адвокат, особый статус сможет спокойно отменить украинский парламент или Конституционный суд Украины. При этом Россия уже ничего не сможет сделать и просто будет смотреть на происходящее, особенно если Киев предусмотрительно позовет международных наблюдателей.